4 августа один из официальных аккаунтов Valve в Твиттере анонсировал коллаборацию с Комода. Для тех, кто вдруг не знает, они являются японским игровым издателем, который будет помогать Valve вывести Steam Deck на 4 азиатских рынка: в Японии, Корее, Тайване и Гонконге. Каждый раз, когда Valve выходят на новые рынки и выпускают новые игры или другие продукты, в компании включается режим максимальной интерактивности с прессой и комьюнити. В результате этой коммуникации, как правило, большие дядьки из Valve делают Какие-то серьезные заявления или анонсы. И сегодняшний случай не исключение. В рамках общения с прессой Грег Кумер, продукт-дизайнер, который работает Valve со времен разработки первого Half-Life, сообщил в интервью порталу Фомицу, что они ни в коем случае не собираются останавливать разработку игр. По его заявлению, прямо сейчас в компании находится целая куча игр в разработке. Эта сфера деятельности очень важна для Valve, и большая часть сотрудников работает как раз над играми, а не другими продуктами компании. У них еще много планов на Half-Life и Portal, и они ни в коем случае не собираются от них отказываться. Ко всем заявлениям Valve стоит относиться немного скептически, однако на данный момент нам известно как минимум три игры, находящихся в активной разработке, это Цитадель, HLX, и портирование CSGO на Source 2. И если большие дети из Valve так позитивно говорят об этом публично, может быть все не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. 1 сентября во второй Доте вышло крупное обновление с добавлением Battle Pass. Те, кто давно следят за моей деятельностью, скорее всего знают, что когда в одной игре на втором сорсе выходит большое обновление, в него зачастую просачивается информация и о других проектах. Это происходит потому, что Valve утилизирует одну глобальную итерацию нового движка и при финальной компиляции в код автоматически подтягиваются строчки из других игр. В очередной раз мне удалось обнаружить целую кучу находок связанных с будущим портом CS:GO, улучшением графики, системой компенсации лагов, рейт трейсингом, управляемым транспортом с физическим поведением и само собой будущими играми Valve во вселенной Half-Life. Давайте попробуем разобраться со всем этим по порядку, но перед началом Звонит сосед, кричит, побежали! Куда? На КС Гоуран. Мужик в краше бежит, а скины умножаются.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 включая скины, а вписав мой промокод GABE получаешь дополнительные 15% к пополнению. Во-первых, это новое упоминание CSGO в протобафах. Очень грубо говоря, это такая штука, которая объясняет игровому серверу, какие пакеты данных стоит ожидать от клиента. В данном случае речь идет о подсчете секрета, на котором передвигается игрок, позиция его головы и позиция его тела. А в истории нажатия на клавиши фиксируется, когда игрок нажимает на левую, либо на правую кнопку мыши. Ну и говоря о позиции тела, также появились упоминания хитбокса главы игрока и системы компенсации лагов. Она уже существует в CSGO на первом сорсе и необходима для того, чтобы игроки с маленьким и большим пингом могли комфортно играть вместе на одном сервере. То есть даже если игрок сильно лагает, его выстрелы и попадания все равно должны Должны засчитываться корректно. Важно подметить, что упоминание в прото-бафах появилось уже не в первый раз. Ранее в эту систему была добавлена функция, которая отслеживает положение взгляда игрока по значениям pitch яв, ролл и фиксирую тик, в котором происходит выстрел из оружия. Скорее всего вся эта информация необходима как раз для системы компенсации лагов и античита. Во-вторых, появилось упоминание нового инструмента для компиляции ассетов CS GO. На данный момент все данные о предметах, оружии, скинах и наклейках хранятся в едином файле items game. Я думаю мне не нужно объяснять, что это крайне неудобно и судя по всему разработчики сами устали от такого бардака, так как там сотни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 Так что благодаря этому я могу наглядно показать как это будет работать. Условно у нас будет какой-то предмет с расширением кс Для примера возьмем оружие m 4 a 4 если мы откроем его через обычный текстовый редактор, то увидим просто кучу всяких не очень понятных строчек. Однако если мы откроем тот же самый ассет в Source 2, то в наших руках появится полноценный интерфейс, где даже самый неопытный юзер сможет поменять параметры, заменить внешний вид или даже переменять. В-третьих, это система эффектов и отображение ног от первого лица. Если так посмотреть, то на данный момент на Source 2 нет ни одной игры с видом от первого лица, так что это точно сделано либо для CS:GO, либо для какого-то другого шутера по типу Half-Life. Как правило, под ViewModel эффектами подразумеваются всякие вспышки света от выстрелов, либо Muzzle Flash Particles, это такие огонечки или вспышки света, которые вылетают из дула в момент выстрела. Ну а отображение ног от первого лица даже комментировать не нужно, все прекрасно понимают, что это такое, но я думаю, что в CS:GO это это может выглядеть немного неуместно. В-четвертых, это упоминание системы GoTV, которая предназначена для записывания демок и просмотра реплеев. Системы, которые сейчас используются в Дозе или Half- life Алекс, имеют совершенно другой нейминг, так что это эксклюзивная штука из CSGO. Для полноценного перехода игры на новый движок, разработчикам точно придется создавать систему для обратной совместимости записанных демок, а помимо этого, демки и полученные с них данные активно используются в обучении нейросети, которая лежит в основе античита VAC.NET, так что GoTV это одна из самых необходимых систем для разработки и комьюнити. В пятых это появление консольной команды Fog Override, которая включает и выключает кастомные настройки дыма на карте, которые есть только в CS новые материалы для скайбоксов и шейдеры для солнца, и система исчезновения объектов на карте в зависимости от дальности, которая присутствует во всех играх Valve на первом сорсе и необходима для оптимизации CS:GO на слабых компьютерах.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 То есть прям полноценные тени и настоящие отражения от объектов прям как в киберпанке и любых других современных играх. Еще одна важная технология которую Valve начинает интегрировать в Source 2, это поддержка межлетов, проще говоря межшейдинг от Nvidia это аналог на нитов из Unreal Engine 5, использование этих наработок помогает обрабатывать тысячи высокополигональных объектов буквально в доли секунды. Условно, это такая умная автоматизированная система лодирования статических объектов. Благодаря ней Valve смогут поднять стандарт графики в своих играх на новый фотореалистичный уровень без фактической потери производительности. Почитать об этом поподробнее можно в официальном блоге от Nvidia. А если хотите самостоятельно опробовать работу мишлетов, то можете зарегистрироваться на сайте для разработчиков и скачать дымку под названием Астероидс. В седьмых, штуки, которые точно подтверждают разработку какой-то игры во вселенной Half-Life, лично мне и предыдущих сливов было достаточно, но теперь это отрицать просто невозможно. HEV Suit Plug The Touch NPC Howundai Item Attach, Grenade Launcher Fire Sticky. Судя по первой строчке, игрок, носящий защитный костюм HEV, сможет его куда-то присоединять и отсоединять. Скорее всего, речь идет о медстанциях. Схожая VR-механика уже делалась для игры Vertigo, автор которой помогал Valve в процессе разработки Half-Life Alex. По второй строчке у игрока будет возможность присоединять какие-то предметы к NPC существам, в данном случае это многоглазые собаки из первой части. И в третьей строчке гранатомет с липучими горящими снарядами, типа того, что уже есть у подрывника в Team Fortress. Это может быть связано как с цитаделью, так и проектом под кодовым названием HLX. Ну и в восьмых, супер система управляемого транспорта.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 садятся другие игроки с определенными подклассами, на него можно устанавливать оружие, детали машины можно заменять или апгрейдить и многое многое другое. Короче, говорить об этом можно часами, так что если хотите изучить все самостоятельно, я организовал все в полноценную пасту с сортировкой по каждой теме. Если вы смотрите мой канал давно, то скорее всего в курсе, что множество из этих тем затрагивались мною ранее. И если вы хотите изучать это обновление в Доте от 1 сентября, то вам надо брать в расчет еще и обновление от 9 июня. Так как там также спалилось много строчек, связанных с CS GO, рейтрейсингом, машинами, интерполяцией движения и многое другое. Ссылка на вторую пасту с обновой от 9 июня я также оставил в описании. Параллельно с этим разработчики CSGO что-то намутили с счетом вагнет. Начиная с середины июля было забанено более 140 тысяч аккаунтов. Это одна из самых больших Вак волн за последнее время и большинство читеров отлетело именно из-за патруля, который тесно связан с Вакнет. Ну и по моей информации отлетело довольно много приватных счетов, которые уже давным-давно не детектились. Вполне возможно, что разработчики перешли в стадию зачистки перед каким-то крупным событием, сами думайте, что же это может быть. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал про первые плейтесты разработчиков CSGO на Source 2 и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.